Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. приветствую вас на нашем техническом уроке тренинга «Эффективное продвижение в Google+.» Сегодня я для участников, которые получили полную версию этого тренинга о эффективном продвижении в Google+, я расскажу, как скрывать ваш реальный IP, как использовать VPN-доступ, и как пользоваться прокси. Вот весь мой опыт, который у меня на данный момент на 10 февраля 2016 года есть, я вам постараюсь пошагово рассказать. Если у вас возникнут вопросы, вы их можете задавать на вебинарах обратной связи, которые у нас проходит по четвергам. Либо можете писать мне в личку в Skype или контакт Итак, друзья, если вы занимаетесь массовой рассылкой сообщений, без разницы каких без разницы где, вам необходимо скрывать свой реальный IP, чтобы ваш реальный IP не попал в список серых IP-адресов, и тогда уже ничего с этого адреса вы делать не сможете. А может произойти еще более плачевная ситуация, что вас просто тупо отключит от интернета, ваш интернет-провайдер, а возможно и более серьезные последствия для спамеров. Итак, вариантов спрятать свой IP на данный момент достаточно много. Я давно и успешно использую VPN доступ. VPN доступов очень много. Я использую VPN доступ на сервисах Hide.me. Об этом сервисе я много и регулярно рассказываю. Об этом сервисе у меня записаны два видео. Первое видео как настроить и подключиться. Второе видео... Я записал относительно недавно, только на одном компьютере у меня возникли какие-то проблемки с настройкой VPN доступа. Все вот эти вот проблемки, как я их решал, я тоже писал в видео. Почему я использую VPN? И именно VPN от Хайми, потому что все очень просто. Вам необходимо с сайта Хайми скачать вот такую программную оболочку. Она не требует никакой настройки в 99% случаев. Запустить эту программку и выбрать тот IP, через который вы хотите заходить в интернет. Я вот работаю с адресов Москва, то есть серверов московских. И все сайты, на которых я захожу, считают, что вот у меня вот такой вот адрес, который высвечивается в правом нижнем уголке. Это никакого отношения не имеет к моему реальному адресу. А почему использую именно VPN? Потому что, как я уже сказал, даже не специалист в два клика скачает и запустит вот эту программную оболочку. Когда вы работаете через VPN-доступ, у вас никаких тормозов в плане скорости интернет интернат-соединения не происходит. То есть вы даже не почувствуете падение вашей скорости. Да, сервис, которым я пользуюсь Хайдми, он платный, но при покупке доступа к этому сервису, на полгода или более у вас получается, что вы платите где-то порядка 100 с небольшим за месяц за использование этого сервиса. то есть 100 рублей с копейками за вот такую замечательную возможность практически мгновенного смена IP адреса. А для того чтобы поменять или перейти на другой IP адрес никаких перезагрузок компьютер не требуется. требуется просто нажать отключиться. Я отключаюсь от этого IP-адреса, от этого сервера, выбираю какой-то другой сервер, подключаюсь к нему. И сейчас я уже войду в интернет через совершенно другой IP-адрес. Согласитесь, все очень просто, все очень удобно, быстро и недорого. Если вы занимаетесь именно рассылками... Я считаю, что VPN-доступ – это лучшее решение. Как необходимо работать или мои рекомендации по использованию VPN-доступа при создании рассылок, в нашем конкретном случае, в Google+, с использованием скрипта, о котором я рассказал в предыдущем уроке. Что я делаю? Как я уже вам рекомендовал, я разбиваю свои Google аккаунты на группы по три-пять аккаунтов, не больше. Для каждой группы создаю свой профиль Mozilla. Называю этот профиль по номеру группы. Вот смотрите, профиль группа 1. Сразу же пишу через какой сервер я работаю в этой группе. Вот, Москва 1. Вот, это вот тот адрес, по которому я был подключен до этого. Вот сейчас. Адрес у меня Москва 2. И все операции с этими аккаунтами я осуществляю через сервер Москва 1. Я их оформляю, я приглашаю друзей. То есть все действия идут в этих аккаунтах с одного и того же адреса. Это имитация, как будто вы работаете с компьютером одного но просто по очереди входите несколькими аккаунтами. Вся история работы этих аккаунтов будет храниться в профиле. То есть будет создаваться эффект, как будто в сети есть компьютер. Вот с таким вот адресом ваш физический. И какой-то старательный человек просто с этого компьютера несколькими аккаунтами Google работает в сети. Как я уже говорил, никаких тормозов у вас не будет. Скрипт будет работать великолепно. Никаких лагов, никаких остановок, никаких непонятностей у вас не будет. Если у вас мощный компьютер, ну вот, например, как у меня, вы можете даже поступить еще круче. То есть вы можете на свой компьютер установить виртуальную машину. То есть вот сейчас вообще-то мой компьютер на процессоре и пятым не самый мощный процессор он у меня сейчас работает в режиме двух компьютеров вот мой основной компьютер который работает с моего реального IP а вот мой так называемый виртуальный компьютер у которого совершенно другой адрес и вот если вы хотите вы можете вот таких виртуальных машин на свой компьютер установить несколько и можете для себя где-то записать что например Виртуальный компьютер с именем Skype16 работает всегда с адреса Москва-1. Виртуальный компьютер, например, Skype16.2 всегда работает через адрес Москва-2. То есть у вас будет имитироваться или создаваться, эмулироваться, как будто у вас три независимых компьютеров, и каждый компьютер будет работать со своего IP-адреса. И все ваши программы, а особенность VPN является том, в том, что вот этот адрес он присваивается всему компьютеру. То есть все программы, которые вы запускаете, все браузеры, которые вы будете открывать, они все будут входить вот с адреса, который высвечивается в правом нижнем уголочке программной оболочки HIDMID. То есть вы можете из своего мощного компьютера, как я уже сказал, сделать несколько компьютеров, и использовать каждую группу аккаунтов, в нашем случае для Google, в конкретной виртуальной машине. То есть, первая группа у вас работает в первой виртуальной машине, вторая у вас работает во второй и так далее. Все зависит от мощности вашего компьютера. Вот это, конечно, очень крутая ситуация. Причем, если компьютер позволяет, вы можете их одновременно запускать, и эти аккаунты будут одновременно у вас работать. Представьте, насколько, будет, насколько увеличивается эффективность вашей работы. Кажется, что как будто идеальная ситуация. И скорость не падает, и платить относительно недорого. Но в чем же проблема? А проблема, друзья, в следующем, что воспользоваться вот этим вот сервисом Hide.me, идея пришла не одному вам. И, скорее всего, не скорее всего, а точно, вот этим адресом 188.64 и так далее, пользуйтесь в данный момент не только вы. И, скорее всего, с этого адреса другие люди тоже, например, юзят Google+. То есть, что произойдет? Скорее всего, вот этот вот адрес уже в списках серых спамерских адресов. И, скорее всего, как только вы начнете что-то делать, вам будут бить по рукам. Но! Все это нужно проверять. А как это проще всего проверить? Вот когда вы подключились через VPN доступ и авторизировались в своем первом аккаунте, который, например, вы купили, если вам сразу не предлагают подтвердить, что вы являетесь владельцем этого аккаунта, то значит, все нормально. Спокойненько продолжайте работать. Вот если вас сразу же при первой авторизации, при первом входе просят подтвердить, то сервер вы выбрали не совсем верный этот значит адрес уже сто процентов списке спам адресов то есть я вам рекомендую конечно подбирать эти сервера и проверять их насколько в каком они сейчас состоянии находятся. мне как то все время везло и я спокойненько входил вот с этих московских серверов и использовал аккаунты для рассылки ничего страшного не было почему я использую московские сервера но так как я живу в воронеже относительно недалеко и если я по каким-то причинам начинаю пользоваться аккаунтом Google через свой реальный адрес, то чаще всего у меня даже, мне даже не выдается сообщение, что вы выходите из необычного адреса. Если бы я пользовался каким-нибудь адресом из Владивостока да, вчера и сегодня уже вхожу из Москвы, вот это уже может наводить на какие-то подозрения. Особенно если это вы делаете в течение небольшого промежутка времени, ну, например, в течение там, часа, в один час вы заходите через Владивосток, в следующий час вы заходите уже из Москвы ну Я думаю, смысл вам понять. Поэтому, друзья, VPN доступ для рассылок, для тех аккаунтов, которые вы вообще-то не бережете, вы прекрасно понимаете, что они через какое-то время уйдут. То есть вы их, по большому счету, даже и не регистрируете сами, вы их покупаете, там быстренько оформляете, делаете с них рассылку, их убивают, ну и бог с ними. Основная задача, чтобы ну, не забанили ваш реальный... И VPN доступ с этой задачей справляется хорошо. Если же вы хотите заниматься продвижением ну вот например как у меня вот посмотрите здесь видите я продвигаю 10 аккаунтов в одноклассники 10 аккаунтов facebook и так далее конечно я каждый день или стараюсь каждый день заходить в эти аккаунты и Работать с друзьями, приглашать и так далее. То есть занимаюсь продвижением этих аккаунтов в социальных сетях. Вот здесь, конечно, VPN доступ неоднозначно не поможет. Почему? Потому что мне нужны чистые IP-адреса, то есть с которых именно я работаю и с которых никто ни другой не ведет никакой спаммерской активности. Все эти адреса со своего одного аккаунта я по понятным причинам продвигать не могу, потому что это все-таки будет большая нагрузка на мой один IP. И мне нужны чистые IP-адреса как эту я задачу решил? эту задачу я решал с помощью прокси сейчас я остановлю работу бота для одноклассников и расскажу вам как эти прокси настраиваются и свою так сказать эпопею с прокси необходимость в покупке прокси у меня возникла после того когда отключился плагин для мозилы которым я пользовался в сервисе хайдми этот плагин он устанавливался в Mozilla и позволял там очень просто переключать адресами. То есть этот плагин вообще-то тоже использовал прокси, но, но делал это легко и просто. Ну, то есть два щелчка мышки, то есть очень удобно было работать. Значит, когда этот плагин перестал работать, я начал искать, где можно купить прокси Ну, во-первых, что такое вообще прокси-сервер, чтобы вы понимали, что такое VPN-доступ на техническом уровне я вам не стал объяснять, потому что все-таки это уже такие технические моменты. VPN это туннель для вас создает как бы отдельный такой проход. То есть VPN-доступ создавался именно для того, чтобы делать защищенное интернет-соединение. Поэтому там все четко, качественно и быстро. А прокси сервер это несколько другая методика, то есть вы входите в интернет как бы не через свой компьютер, а через другой компьютер, который работает в сети интернет. У вас есть возможность настройки своего браузера ввести данные от этого компьютера, то есть конкретно ввести его адрес и порт, через который происходит подключение. И вход в интернет осуществляется именно через этот прокси-сервер. Настройки производятся относительно несложно. Я вам покажу, как настраивается Mozilla для работы с прокси, потому что наш скрипт работает именно в Mozilla. Вам необходимо войти в настройки Mozilla, выйти, выбрать раздел настройки, выбрать дополнительно, выбрать сеть и нажать на кнопочку настроить. Здесь вы выбираете ручная настройка прокси, вводите адрес прокси сервера, который вы получили, а где они получаются, я сейчас скажу. Вводите порт, через который этот прокси работает, ставите галочку использовать этот прокси для всех остальных протоколов и ставите еще галочку не запрашивать аутентификацию, если был сохранен пароль. Вот на этом все настройки прокси закончены, вы нажимаете ОК, перезагружаете свой браузер Mozilla и он уже начинает входить в интернет не с вашего реального IP, а вот с такого адреса, который вы ему прописали в настройках прокси. Плюс Mozilla в использовании прокси заключается в следующем, что если вы по моей рекомендации создали несколько профилей, а вот это вот ярлычки для каждого профиля, вы можете в настройках каждого профиля прописать свой прокси сервер и каждый браузер mozilla будет входить в интернет со своего IP адреса и это дает вам возможность одновременно запускать несколько профилей все они будут входить с разных адресов и вы будете работать в интернете с разных IP адресов причем обратите внимание как я это делаю я прописываю в названии профиля с какого адреса я вхожу то есть какой прокси сервер я использую и какой аккаунт в нем работает но у нас Логин и пароль аккаунта сохраняются в настройках и авторизация происходит автоматически. Но ну, Я вам сейчас покажу на примере одного аккаунта. Вот, запускаю этот профиль. Значит, если вы используете бесплатные прокси, а почему их использовать не надо, я вам сейчас расскажу, то вот такого окошечка у вас никогда появляться не будет. Если вы используете платные прокси, а это единственная возможность хоть как-то себя обезопасить, вас всегда попросят авторизироваться. В этом прокси сервере потому что вы платите именно за свою уникальность за то что только вы будете этим прокси сервером и пользоваться то есть вы вводите имя пользователя и пароль который вы получаете при покупке прокси сервера нажимаете кнопочку окей и если все нормально больше этот пароль у вас не запрашивается дальше вы заходите в нужную вам социальную сеть и начинаете продвигать свой аккаунт надеюсь что такое прокси, как их настроить, вам понятно. Теперь, с чем вы однозначно столкнетесь? Вот почему я сказал, что нельзя использовать бесплатные прокси. Объясняется это очень просто. Что если вы используете бесплатные прокси, а списки этих бесплатных прокси, вот эти адреса и порты, они, вы их можете найти на множестве сайтов, на том же самом Hide.me вы можете найти список прокси-серверов прокси бесплатных. И если вы будете прописывать эти адреса и порты в настройках своего браузера, то ничем хорошим это не закончится. Во-первых, с чем вы столкнетесь? С тем, что работать будет практически невозможно. То есть ваши странички в интернете будут открываться, но настолько медленно, то есть как будто вы там пользуетесь каким-то делалап модемом, как это было там в 90-х годах, то есть все будет загружаться очень медленно, либо вообще странички не будут отображаться. Но второе, что наиболее важно, что раз эти адреса находятся в свободном доступе, то пользоваться этими прокси-серверами будете не вы один. И получается вопрос: а какой смысл тогда использовать эти прокси, если все очень медленно либо вообще не открывается, и вы пользуетесь не один? Лучше уж тогда однозначно использовать VPN доступ, где хоть скорость хорошая, и вы хоть не мучаетесь. Но тоже пользуйтесь не один. Поэтому бесплатными прокси, бесплатные прокси я вам даже не рекомендую рассматривать как вариант. То есть нужно рассматривать только вариант платных прокси. Вот я начал рассматривать платные прокси вот с такого сервиса вот если вы в разделе получить дополнение напишите прокси по английски то скорее всего первым из дополнений появится вот такой вот дополнение которое тоже устанавливается в Mozilla и которое тоже позволяет но ну, в два клика менять адреса ну, вот, работает аналогично расширению от хайдми вот такое расширение которое называется Best Proxy Switcher то есть лучший прокси переключатель в переводе если вы нажмете подробнее, вы тут почитаете, что люди, которые разрабатывали это приложение, там такие молодцы, что они там уже много лет работают и так далее. Я, естественно, поверил, я, естественно, перешел вот на этот вот сайт. Я, естественно, в начале списался с техподдержкой. Я вам сейчас покажу переписку. Я ее всю собрал в раздел прокси. Вот видите, администратор прокси лист. Я с ними очень много переписывался. Какие вопросы я им задавал? То есть, есть ли гарантия то, что прокси, которые я у них куплю, буду использовать только я? Они мне ответили, что да, будете использовать вы и максимум еще один человек. Причем вы опишите, для чего вы будете покупать эти прокси для каких сервисов и второй человек будет однозначно с вами не пересекаться но ну, например я покупаю для использования в соцсетях google плюс одноклассники Facebook второй человек однозначно этими сервисами пользоваться не будет я с ними много переписывался они мне много отвечали все было хорошо до того момента пока я у них но ну, не купил эти прокси после покупки я попал в такой вот кабинет где мне дали мои купленные прокси-адреса, видите, вот они эти прокси-адреса, вот порт через какой я работаю, логин и пароль для авторизации на этих прокси соответствовал логину и паролю, по которым я попадал вот в этот личный кабинет, то есть вроде бы все круто, вот здесь даже идентификация загрузки этих прокси-серверов. То есть, типа, все свободно, ребята, работайте. Я просил, что мне нужны российские прокси. Мне дали, вот видите, прокси из Москвы. Здесь есть возможность выгрузить эти прокси в виде текстового документа для того, чтобы их было легче вносить в настройки вашего браузера. То есть, реально все вроде бы как бы круто. И отвечали, и помогали, да? продали. И у них такой красивый кабинет. Стоимость прокси... Прокси здесь 2 доллара. Вот за один вот этот вот адрес я платил по 2 доллара. То есть если вы пересчитаете на расценке VPN-доступа, вы поймете, что один прокси-сервер мне обходился по цене месячного доступа к vpn в хайдми. Поэтому я говорил, что VPN это все-таки относительно недорого. Но с чем я столкнулся? Столкнулся я с следующим, что как только я внес эти прокси в настройки своих браузеров и начал Работать происходило вообще непонятно, то есть соединение постоянно разрывалось, мне постоянно просили авторизоваться, хотя я ставил в настройках не спрашивать пароль, если я уже его сохранил. То есть постоянные были разрывы связи и работать в браузере практически было нереально. Это первое, что было. Второе, с чем я столкнулся, что как только я начал входить в свои аккаунты, которыми я раньше работал, мне начинали сразу же просить подтвердить, что я являюсь автором. То есть вот эти вот прокси, которые я купил здесь, они были уже однозначно засвечены. То есть ими уже пользовались в социальных сетях, и они были в списках уже, мягко говоря, некачественных IP-адресов. Ну вот именно такое у меня сложилось впечатление. Я, естественно, написал, опять же, этим ребятам, задал им вопросы, но, к сожалению, больше они мне не ответили. Поэтому работать вот с этими ребятами с сайта прокси-лист я вам, мягко говоря, не рекомендую. Что я делал дальше? Я, конечно, начал искать. Я зашел, естественно, вот на такой вот сервис Proxy Gold. Но здесь цена одного прокси, видите, 5 долларов. То это, мягко говоря, уже значительно дороже, чем месячный доступ VPN. Опять же, я им задавал вопросы, ребята, есть ли гарантия, что я буду один доступ и ими пользоваться? Они мне, мягко говоря, так очень расплывчато ответили. Я сейчас постараюсь найти их письмо. Для эффективной работы в соцсетях мы рекомендуем вам использовать прокси с выделенных IP. Выдаются строго в одни руки, настраиваются идеально под клиента и так далее. Вот, но если честно сказать, я уже как бы особо здесь не верил. И все-таки цена в 5 долларов за один прокси ну, мне показалась достаточно дорогова. Я естественно начал еще искать самый честный сервис это сервис прокси элит. Вот такой вот сайт Proxy Elite. Здесь вы можете купить прокси. Они тут разбиты по пакетам. Стандартные пакеты, которые стоят, ну вот видите, копейки по 70 штук. Элитные прокси. Опять же, пакеты здесь стоят уже 45 долларов. Да? Но пакеты с 5000 прокси. Но все, кто покупает этот пакет, все эти прокси и используют. Самые дорогие это прокси премиум, которые стоят уже, мягко говоря, значительно дороже. Но опять же, все, кто покупают эти пакеты, они все пользуются этими прокси одновременно. И вот почему я говорю, что это самый честный сервис, потому что здесь ребята написали: мы можем вам подобрать прокси для АК, для одноклассников Facebook и Google Плюс. Практически все прокси в бане скорее всего найдем не забанены, скорее всего, найти незабаненные прокси мы не можем. Вот видите, ну, честные ребята. Ну и опять же, предлагали мне покупать персональные прокси, точно так же, как на э, сервисе Gold GoldProxy и опять же по долларов. Вот я естественно не переставал искать и э, с моей точки зрения я нашел достаточно оптимальное решение, которое и вам рекомендую. Ссылку на этот сайт я вам дам. Это вот такой вот сайт. Ребята занимаются продажей прокси уже больше двух лет. У них, в принципе, нормальная техподдержка, я с ними общался, работают они в онлайн. В принципе, они продают прокси по 100 рублей за один IP. Я у них купил на пробу 5 штук, я через них работаю. Особых проблем я в прокси от этого сервера от этого сервиса не нашел. Да, конечно один прокси у меня не очень хорошо работает то есть опять же разрывы соединения идут я писал им техподдержку они говорили что они исправят он то работает то не работает но все таки четыре из пяти работают достаточно устойчиво для прокси поэтому вот лично для меня сейчас вот эти ребята это пока лучшее решение в плане прокси если вы покупали программу smm combine али рекомендовал прокси от жарикова вот сейчас автор сайта, мягко говоря, поменял и дизайн сайта, и поменял сами прокси, которые он продает. То сейчас, в принципе, за 1000 рублей в месяц можно купить, как говорит Али, очень качественные прокси, но с которых, во всяком случае, комбайн работает вообще изумительно. Я, честно говорю еще пока не проверял, просто, ну... Поверьте, не на все хватает времени. Это еще, один из, еще одна из возможностей, возможно, купить неплохие прокси по относительно не высокой цене. Если у кого-то будет возможность, может быть, кто-то купит и поделится информацией, как работают прокси от Жарика, вот эти его новые, обновленные. Но еще раз повторюсь, информация получена была мной прямо относительно недавно, то есть нужно все проверять. В заключение я вам хочу сказать следующее, друзья, что если вы прокси пропишите в настройках не Mozilla, а пропишите в настройках любого другого браузера, ну, например, того же Google или Яндекс браузера, или если кто-то еще пользуется Internet Explorer в настройках Internet Explorer, вот прокси пропишется в настройке вашего интернет-соединения, и тогда весь ваш компьютер будет входить через это прокси. А у Mozilla есть такая классная возможность, что только одна Mozilla будет пользоваться этим прокси-сервером. Пожалуйста, об этом помните и творчески используйте ту информацию, которую я вам дал. Возможно, я что-то забыл вам рассказать или что-то упустил, поэтому, пожалуйста, приходите на вебинары обратной связи, которые идут каждый четверг в 20 часов с сайта Игорь36, задавайте свои вопросы, я буду отвечать. Большое вам спасибо еще раз, что вы купили тренинг «Эффективное продвижение Google+. Надеюсь, что вся полученная информация будет для вас полезна. Когда у этого тренинга будет обновление, дополнение, вы опять же получите информацию на вот этой последней страничке технического урока. И также информация будет выложена в нашей закрытой группе ВКонтакте, которую вы все как Участники платной версии этого тренинга уже подключились. Информация будет выложена в обсуждение тренинг Google ⁇ Большое всем спасибо. Успехов. До свидания.